Привет, ребят! Я все чаще начинаю привыкать к этому чувству. В общем, держать руку, так вот записывать себя на камеру. Уже меньше обращаю внимание на загляды прохожих. Короче, я э, по чуть-чуть побеждаю свой страх, в общем, разговора вообще на камеру и записи такого видео. А также э, от этого чувства, в общем, что обо мне подумают э, люди вот это есть такое Ну, с этим борюсь по этим понемножку это видео для в основном для тех кто, кто, кто так кто также как я задается вопросом о работе вообще на камеру о работе с собой на видео вот э -э сегодня 16 день как я записываю такие видео выкладываю это дело в youtube вот э -э повторюсь у меня челлендж 50 дней 50 видео э -э и Сегодня я подведу маленькие итоги, которые я наблюдал на протяжении 15 дней. Значит, Вообще, о чем мои видео и о чем я снимаю? У меня 5 направлений вырисовываются. Вот первое – это вот такое бла-бла-бла о чем-то, об итогах, о чувствах, об эмоциях, о том, что я переживаю. Второе – это путешествие. В общем, я снимаю видосики маленькие, рассказываю где мы бываем, что мы видели какие-то интересные моменты, как я считаю. Третье – это интервью. Четвертое – про э, бизнес. И пятое – про спорт. Э, я вчера себе поставил новый вызов. 15 подтягиваний я должен сделать на турнике и 20 отжиманий на брусья. Вот. Вчера мне дали очень классные советы и рекомендации, как это правильно сделать. Вот. Так что, э, в принципе, вот об этом я и буду снимать. Сегодняшнее видео вот такой вот такое. у меня маленький обзор. В общем, сегодня я пригласил свою жену на свидание. Я давно говорил своим друзьям, женатым, говорил о том, что нужно своих жен приглашать на свидание, потому что домашняя забота, как бы оно так все э, отягощает в общем, отношения. И сам забывает это делать. Но вот сегодня настал тот день. Сейчас с женой мы идем в хороший ресторан новый. Э, не знаю, какая там кухня. В общем, мы это дело проверим посмотрим как там дальше будет вечер продвигаться вот также ребят я хотел всех вас поблагодарить за то что вы смотрите меня вообще уделяете время моим видео комментируйте лайкайте у меня уже появились постоянные зрители спасибо большое за то что вы мне советуете в общем там рекомендуете что-то комментируйте Спасибо, ребята. Это мне реально очень важно, потому что э, я все-таки пытаюсь вообще понять, нужно ли, нужно ли мне это вообще блогерство. И вот эта вот вся работа на Ютубе, потому что это все, честно, затягивает. Моя жизнь, честно, за последние две недели очень поменялась в этом плане, э, о том, что у меня вообще появились новые мысли какие-то. И я начал уже как какими-то другими категориями мыслить, и меня это как-то прям заводит. Я вот говорю о том, что, ребят, попробуйте сделать что-то в своей жизни такое, чего вы давно хотели и еще не делали. Вот это то, что я делаю сейчас для себя, это такое, знаете, это какое-то э, исполнение желаний. Э, э, но самое главное, я это делаю, и мне за это ничего не будет. То есть это я вот выполняю какую-то свою, вот, я не знаю, может быть, детскую какую-то мечту, э, там, сниматься в каком-то кино. Я вот сам себя снимаю, да, там, ну вот тут... В общем, что-то происходит у меня в жизни, и я, короче, честно, этому рад. И я, наверное, после этого, то после такого опыта, после своих 50 дней, э, что-то еще придумаю себе. Какие-то еще эксперименты над собой... Вот Эээ uh... Другое, другое, что я вам хочу сказать, что я вот анализирую, допустим, кто меня смотрит. И я вот пришел к выводу, что в основном, конечно, это кто переходит по ссылкам с Facebook страницы. Вот, а в Facebook в основном у меня э, друзья с Кировограда, то есть людей, которые я знаю. как бы Вот эта вот ситуация. Ребят, я вам реально благодарен за ваше внимание. Вот, но как именно, как использовать этот инструмент? то есть Меня больше интересует вопрос, как я могу привлечь аудиторию, например, с другой точки мира к себе. Что я должен такого рассказывать, рассказывать или снимать, чтобы, например, там ребята из Казахстана на меня смотрели, или там, из Канады, я не знаю. То есть, ну понятно, это должен быть другой язык, там это понятно. Вот. Поэтому вот у меня стоит вопрос тоже, что я должен такого снимать, какую я должен информацию доносить, с чем я должен быть интересен для людей с другой точки э, мира. Вот. Так что я себе этот вопрос тоже задаю и думаю, чем я могу быть вам еще интереснее, с какой стороны должен раскрыться, потому что мне самому, во-первых, это очень важно, понять вообще, для чего мне это нужно, вот. и как я это могу использовать, конечно, для себя, что я могу вам, допустим, продавать. У меня уже есть постоянных, постоянно какие-то зрители, да, мне уже YouTube пишет, типа, «Услышь, Руслан, у тебя так это хорошо получается, привлекать подписчиков, как ты это делаешь, проведи на мастер-класс». Я шучу. Так что, короче, ребят, чувство юмора у нас есть, конечно, но э, на самом деле мне важнее понять другую сторону этого медали. То есть, э, как это может быть вообще полезно в моей жизни. Э, кому это будет интересно, ребят, короче, лайкайте, комментируйте, пишите, в общем, что заснять, о чем рассказать. У меня есть идеи, но, конечно, обратная связь была бы э, в помощь. Так что, хорошего всем вечера. Увидимся. Пока.